Уже гостей провожать на место, где проверяют билеты. Хотелось как-то поменять мнение о России, что Россия – это все-таки дружелюбная страна, нежели как... Ну как им кажется, что здесь суровые люди какие-то. Мяч, которым будут играть Чемпионат мира 2018, называется Телстар. Его расцветка отсылает к 1970 году, когда была проведена первая телевизионная трансляция футбольного матча. Цвет мяч получил не случайно, ведь тогда телевидение было черно-белым. Теперь Телстар 2018 будет храниться в IT-лицее Казанского университета. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс.